Добрый вечер, дорогие соотечественники, с вами снова я, дикий десантник Асхаб Альбеков. Приветствую вас. Друзья мои, вы сегодня, наверное, видели мое видео, где я говорил о том, что меня уволили с воинской части. Не все увидели, но я повторюсь еще раз. Меня сегодня уволили за то, что я высказывался против власти, против Путина. Меня уволили за это. Хотя прямым текстом это не сказали, но мне намекнули. Якобы, если я... Скажу, извинения принесу Путину Скажу, что я был пьян на, И все мои высказывания, высказывания Были, короче, это просто Пьяный бред То мне остается служить дальше Я сказал, даже если вы меня уволите Я все равно этого не сделаю Я как считал, так и считаю Я считаю, что Путин не достоин быть президентом нашей страны Сейчас Я от своих слов не отказываюсь Вот приказ, вот приказ От нашего командира Вот он, печать от нашего командования, чтобы меня уволить. Видите, да, приказ? Необоснованный приказ. Второе, и вот на предписании, чтобы я стал на учет военкомате. Здесь написано по приказу, почему они меня увольняют. Увольняют они меня, потому что якобы я находился под следственность, что меня был, я был осужден по факту драки с военнослужащим по контракту, которому я сломал челюсть. Да, была такая история у меня, не отрицаю, хочу вам перед вами раскопакаяться, извиниться. Да, была у меня такая история. Я дрался с военнослужащим контрактником. Я мастер спорта по рукопашному бою. Он на меня борзел. Мне было деваться некуда было, я оборонялся, и у меня был один удар, и я. В общем, право у меня тяжелое, я сломал ему челюсть. Но я этим не хвастаюсь, это то, что было, то было. Мы с ним друзья, мы помирились, я ему компенсировал, как бы меня осудили. Я не исключаю, так что, да, я не ангел, как все люди. Естественно, за мной тоже грехи есть. Я думаю, что за каждым человеком есть грехи, да, никто не ангел. Нас тогда Всевышний, как говорится, спросит, но не человек. Вот они смотрят на эту, на то, что у меня была такая статья, давай меня шантажировать. Якобы, если бы я... Если я не скажу, Черноморский флот, начальник отдела кадров Черноморского флота, это он давил, давил на моего командира. Я вас прошу не осуждать моего командира, э, войсковой части 909-21. Этот командир, он очень хороший человек, э, наш командир, наш капитан первого ранга, замечательный человек. Просто он выполнял приказ, чужой приказ, он ничего не мог сделать, я его понимаю как командир, он всего лишь выполнял приказ. Поэтому мне ужасно... Жалко, что именно командир оказался как бы крайним. На него давились сверху с Черноморского флота, с главного э, Черноморского флота Севастополя. Начальник отдела кадров и командование Черноморского флота, чтобы меня уволить за то, что я делал такие высказывания. Они буквально... Самое интересное, что они приехали ночью. Приехала, прям приехала наша строевая часть, начальник отдела кадров. Все приехали и прям ночью занимались тем, чтобы меня уволить задним числом. Обратите внимание, задним числом, как будто я уволен 10-го. Я не писал заявление на увольнение, вообще не писал. Я и не хотел увольняться. зачем мне увольняться, мне через год, через три месяца квартиру получать. Какой смысл мне с армией уходить? Я сидел ниже травы, единственное, что я говорил свое мнение, а им это не понравилось. Вот они говорят, ты в отпуск уходи, говорит, в отпуск, потом придешь, говорит, все будет нормально, мы тебя в другую часть переведем. Но пока я ушел в отпуск, меня обманули. Я когда приехал с отпуска, сегодня у меня отпуск кончается, 27, числа, 27 февраля 2018 года, у меня кончается отпуск. Я пришел сегодня на работу к себе, и у меня, мне показ бумагу о том, что вот предписание, приказ о том, что я уволен. Видите, да? Задним числом, обратите внимание, задним. Такую аферу прокрутили, они это умеют, в армии это постоянно такая фишка бывает. Как только человек засветился, его задним числом увольняют. Я нисколько не жалею об этом, нисколько. Что случилось, то случилось. Пусть я потерял квартиру. Пусть я потерял пенсию, у меня семья, конечно, мне тяжело, неприятно, да, вот, остался без работы, но я не буду падать духом на зло всем моим этим путиновским лизунам, что они думают, что они меня сломали, вот смотрите, Ницин. я не буду плакаться, я, я горжусь тем, что я сделал, я горжусь, и мне очень приятно, что у меня тысячи и тысячи, десятки тысяч моих подписчиков, тысячи и тысячи меня поддержит народ, что народ России проснулся, я рад, что мои слова всех разбудили, если или я попал в беду, то значит на то была воля Бога, значит он так решил, чтобы я должен был, значит моя миссия такая, помогать людям, я обещаю, что я, раз я уже теперь свободный человек, как говорится, у меня уже работы военной нет, я надеюсь, я найду себе работу, мне меня специальностей много, или кто-нибудь из вас, моих дорогих подписчиков и соратников, предложит мне работу, позвонит, скажет, слабочек, идем к нам, приезжай, поработаем, я могу многое, так что от работы я не откажусь, ничем я не брезгаю. Это первое. Я готов приехать на любую работу, работать, так что если вы мне предложите что-нибудь такое, я буду рад. Это первое. Я хочу сказать о том, что я нисколько не жалею о том, что я сделал. Я потерял квартиру, бог с этой квартирой. Я потерял свою пенсию, черт с этой пенсии. Да, моя семья не пропадет с голоду. Это... Но вы проснулись, и вы сказали мне, что вы очень рады, что на свете есть такой человек, как я. Мне это очень приятно. Если я вас разбудил, тысячи человек, мне ужасно и очень приятно, что вы меня поддерживаете. Сейчас мне пока финансовая помощь не нужна, как вы мне предлагаете. Спасибо. Если я возьму деньги, люди скажут, что вот, смотрите, он там продался или купился. Нет, я не такой человек. Пока у меня руки есть, я, может быть, что-то сделал. Ну да, первое время мне будет тяжело. Потом, может быть, потом я обращусь, если мне я не найду работу, может быть, попрошу вас о помощи один раз. Ну, может быть, потом. Это не факт. Я вообще просто говорю. На будущее. Ну, а вообще, я вам сразу говорю. Если... Вы все будете, где бы вы ни находились, там в глубинках, в Татарстане, в Чуваше, в Баскир... Башкиргастане, э, в Дагестане, в Чечне, Кабардино-Балкаре, в Адыгее, э, на Дальнем Востоке, в Сахалине. Если все люди будут думать так же, как и я, простые люди, нас больше, вы не бойтесь, нас больше, нас больше. Богатых людей, вот и олигархов, вот этих хапук, их гораздо меньше. Они боятся нас, нас боятся. Они боятся, что мы встанем и порвем их на части. Они боятся, что мы их раскулачим. По-моему, мне кажется, что пора уже раскулачивать Мюллеров, всяких Абрамовичев, Рабиновичев, всех Усмановых, всех, кто наворовал наши богатства. За счет нас они разбогатели. А мы думаем, чем мы так бедно живем, а? Оказывается, потому что кучка людей, яхты покупают по 200 миллионов долларов, там сверкают богатцами. Почему у всех богатых олигархов дети живут за границей и учат за границей? Почему дети наших депутатов, наших олигархов не живут в России? Почему? Если они же депутаты нашей страны, значит дети должны их здесь же жить. Я предлагаю, предлагаю новому созыву депутатов вести закон. Если у любого чиновника, у любого депутата, который находится во власти, ребенок учится за границей, да, этого депутата... Лишать мандата, а этого олигарха снимать с должности, раскулачивать его. Вот что я предлагаю. Я считаю, что это справедливо. Если у ребенок учится за границей, олигарх, нечего вам там. Пускай в России учится. В России тоже достаточно хороших много учителей. Много обра... дают хорошее образование. Просто вы говорите, что за границей лучше. Где там лучше? Там лучше кайфовать и веселиться на наши народные деньги, на наши пенсии, на наши зарплаты, которые мы получаем. Вот вы, вы, вы нас обкрадываете, а кайфуете там за границей. Вы олигархи. Это вас касается. Те, которые управляют, стоят за Путиным. Я уверен, что Путин уже вздулся. Еще чуть-чуть, все, это его последний срок. Он уже взорвался, все. Его уже нет. Его власть сейчас держится только на штыках. На штыках полицейских держится. Но только он забыл одно слово. Одно очень интересное старое слово, что делали наши предки. Люди, вспомните ваших предков. Вспомните тех, кто отстоял нашу страну. Тот, кто выиграл эту войну. Кто отстоял... Нашу, нашу свободу. Наши деды, которые умирали, они думали о том, что мы будем жить счастливо. Разве о такой жизни они мечтали? Чтобы мы вот так жили? Чтобы мы были рабами? Рабами у наших олигархов, у кучки людей. Вот такая маленькая кучка, да, вот этих маленьких, такая кучка, вот этих, знаешь, таких, этих хапук. Мы, весь народ боимся их. Если мы разозлимся, если мы разозлимся, а мы должны уже разозлиться, то мы их всех сметем. С метем раз и все, их не останется ни одного человека. Так что обращаюсь к действующей власти и всем тем, кто управляет нашей страной, парни и кто там, и парни и женщины, как говорят леди и, и, леди и дамы и господа, валите из России, уходите добровольно. Наш народ уже устал от вашего управления. Мы живем как нищие, мы выживаем, мы не хотим выживать, мы хотим жить так же хорошо, как и вы. А вы нам мешаете. Так что если вы не уйдете по-хорошему, я вам еще раз повторяю свои слова. Мы вам шею сломаем. Свернем вам шею. Владимир Владимирович, если есть ты такой, если ты настоящий, один из клонов Владимира Владимировича, какой там, кто из вас там настоящий, я не знаю, какой из вас. Я не знаю, кто там из вас. Если вы там есть, пишите заявление по собственному желанию, уходите. Уходите, как человек, и живите, занимайтесь со своей семьей, внуками, детьми. Еще не поздно. Так что вот, что я вам желаю? Слава ВДВ и да здравствует свободная Россия! Пока!